Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня поговорим о поэме «12» Александра Александровича Блока. Эту поэму Блок написал, вдохновившись революциями 17 года. И он написал эту поэму за 2-3 дня, а потом... В течение примерно одного месяца отредактировал и отдал в печать. Его не поняли, не приняли. Ни коллеги по цеху, ни большевики. Большевики говорили, что Блок не понял духа революции. А коллеги по цеху отвернулись и заклеймили его как провозвестника революции, как рупора революции. Ахматова, Салагуб Пиарт и позже Гумилёв, он они отвернулись от Блока, перестали с ним общаться. В какой-то момент Блок попадает в тюрьму, но вытаскивает его из тюрьмы Луначарский. И после этих трагических событий, то, что его не приняли, то, что его посадили в тюрьму, и Блок совершенно потерял способность писать что-либо. Ему было очень тяжело вернуться к творчеству, но он так и к нему и не вернулся. Умер в году, 1921 году. Поэма «12» Блок ее написал в порыве увлечения, в порыве вдохновения революцией. Он разделил ее на 12 глав под поэм и снабдил эту поэму 12 героями, 12 красноармейцами, которые ходят по 12 человек по улицам революционного Петрограда, после революционного Петрограда, и наводят порядок, так как они понимают по-своему. Блок никогда не любил Петербург и считал Петербург мрачным городом. Но здесь, когда он приехал и увидел революцию, и побродил по революционным улочкам Петрограда, он увидел этот город по Новому и захотел отобразить это в своей поэме, и он это сделал. А его коллеги по цеху, которые заклемили его, они почему-то не увидели в его предыдущих произведениях о том, как он писал о современном потерянном человеке, о об осмыслении мира страшного мира в кавычках целый цикл у него стихов вышел его символизм в стихах о том что он предрекал скорую кончину этому символизму в поэзии и занимался разработкой религиозных каких-то тем и его коллеги по цеху почему-то все 20 лет, которые творил Блок до поэмы «12», они не замечали. А в 16 году в своем э, стихотворении «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух», он пишет такие строчки «Ты не встретишь участие. у этих людей, у этих. ты не встретишь участия у этих зверей, называвшихся прежде людьми». Ты железную маской лицо закрывай, поклоняясь священным гробам, Охраняя железом до времени рай, недоступный безумным рабам. Не это ли стихотворение стало, скажем так, поворотной точкой в его карьере, когда он обратился к настоящему миру? А окончательно этот настоящий мир он отобразил в поэме «12». Люди ходят, люди бродят по 12, по Петрограду после революции. Да, пусть так. Поддержали блока только Мандельштам и Есенин. Но потом в более поздних, и у Пастернака, и у других авторов прослеживается преемственность в стиле, в мыслях преемственность от поэмы 12. Рассказывать о содержании поэмы я не считаю нужным, потому что прочитать ее, вот если вы не смотрели бы сейчас это видео, вы бы уже заканчивали читать эту поэму, по сути. Потому что поэма читается там 7-8 минут, она коротенькая. Но я хотел вам показать саму обстановку, в которой находился писатель, поэт блог. Как он проходил свои годы жизни до того, чтобы написать эту поэму. И что это была не случайность. Это была понятная последовательность его творчества. Что он искал. Пусть у него были какие-то романтические лирика с символизмом. У него были стихи, которыми он обрабатывал какие-то религиозные вопросы. Вопросы религии интересовался ими. Пусть он говорил про так называемый страшный мир с его точки зрения о трагедии ну, современного на момент жизни блока человека. Так может быть, вот эта вся подготовка, которая была блока до поэмы 12, она выплеснулась в поэме 12, завершив и поставив. Крупную точку в его творчестве. И действительно, что, да, не приняли, заклеймили, и он не смог это выдержать. Ну, такой был человек. Это был обзор, скорее, обзор обстоятельств написания поэмы Александра Блока, 12. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Я к вам обязательно вернусь с новыми обзорами. Всего вам доброго и до новых встреч!